Мы сейчас приехали в центр буддизма Гуанинь. Территория огромная, поэтому, скорее всего, мы возьмем Басик. Сейчас покупаем билеты на автобус Басики стоят Вот такой билет нам дали Мы думали, что мы поедем на выпуске, но оказалось, что это мини-поезд. Вагончики прям сцеплены, да? Да. на этом поезде это вентилятор такой стоят ждут ждем ага. пошли Все, упаковали, залезли. Поехали дальше. Там на берегу, там нарисовано. Ух ты! Мы сейчас приехали в деревне Благожители. Пойдем сейчас покажем вам. Здесь очень много фотографий, где бабушки и дедушки дожили до 100 лет. какие все равно за собой ухаживают да вы еще волосы красят вот 99 лет приятно смотреть смотрите малюченько. вот бабушки 99 лет долгожитель я тоже хочу дожить до 100 лет